Сказать про один насос, который я решил кипить. Он в такой коробочке. Инструкция есть, но на английском. Как бы это не столь важно, в комплекте идет шнур для зарядки, сам шланг для подключения к велосипеду, Он такой достаточно плотный, с завязками. Несколько насадок. голку для мяча. Для надувных матрасов. Насадка. Ну такая вот Насос. А -а, насос как бы китайский. Вот, но. Вроде как собран добротно. В чем его особенность? Он электрический. То есть как э... так, чтобы включить насос, нужно нажать на кнопочку Unit. Вот тут отображаются цифры. Вот несколько раз нажимаем, выдаем. Нужно единицу измерения. Вот и выставляем нужное значение. Сейчас покажу на примере большого колеса, как нужно катять и как это быстро происходит какие усилия я потрачу или атмосфера и ПСИ глаза на сантиметр в зависимости от того как хотим накачать То есть кнопки плюс-минус задают необходимое давление То есть насос сам выключается Сейчас покажу на примере, как можно его окачать с помощью его колесо. Для частоты эксперимента колесо полностью... Задаем необходимые параметры 50 PS. Соединяем насос. Видим то значение 00 и нажимаем. Продолжение okay. накачал до нужного значения и отключался несколькими оценяем насос и и нажимаем на кнопку Выставляем нужное нам значение и нажимаем на кнопку «Старт». Насколько начинает работать. По достижению нужного значения он устанавливается и уключается. гнездо зарядки и питания теоретически возможно использовать как повербанк для сотового телефона для смартфона